Приветствую вас, друзья. Приветствую вас, интернациональная аудитория. И сегодня тема один из способов укрепления старого фундамента. Их существует несколько. И если у вас есть старый дом, старая постройка, которую вы хотите преобразить, и вы видите, что под вашим домом такая ситуация, как и у нас, ну, а может даже и хуже. Вы можете его тоже раскопать и поставить на такую бетонную конструкцию, которая будет держать все здание. Вы можете использовать такие же самые приемы, как использовали мы, чтобы фундамент связать между собой. Посмотрите, как мы это делаем. Дом весь подрезаный, подкло Его надо привести к чувству. Чувства привести, это значит сделать хороший фундамент. Это держит, это будет стоять, никуда оно не денется. Но при этом нужно как бы сейчас укрепить вот для того, чтобы это было прочно. После того, как мы убрали второй этаж, конструкция стала намного легче и мы продолбили траншею по периметру дома, продолбили наружу, также продолбили по кругу внутри и посередине. Дома две траншеи для того, чтобы всю конструкцию между собой связать. Зачем вообще необходим такой жесткий фундамент, как мы делаем? Вот если вы посмотрите на саму конструкцию дома, когда мы начали копать, мы поняли, что там нет фундамента, там нету больших камней, которые держат всю конструкцию. Итак, начали мы, так сказать, каплован для заливки бетона. Я рассчитывал, что здесь будут какие-то камни, что здесь будет какой-то отходный материал, вот, ну, как это делается, как это сыпется. Ну а здесь оказывается, что самая натуральная земля. Вот осталась после дома, и ее решили сюда засыпать. Но самое главное, что сейчас пошел дождь, мы бы не смогли, вот киркой здесь работать. Здесь однозначно пришлось бы работать отбойным молотком. Потому что глина засыпает и она становится как камень. Но здесь идет вот, э, вот земля и вот эта глина, которая сейчас разбухла. Даже вот встречаются все-таки вот корни, которые вылезли оттуда, с, как, можно сказать, с того дерева, которое там наружу растет. Вот они отсюда дошли. То есть э, нашли здесь в доме, так сказать, подпитку. Сейчас мы все это уберем, уберем прокопаем. И так же сделаем наружную часть дома. Что это за отверстие? Итак, Отверстие необходимо для того, чтобы залить бетон наружу и внутри. И это все связать между собой. Вот этот квадрат связать наружным квадратом, чтобы это была прочная, надежная работа. Потому что сейчас, то, что мы сделаем, будут вложены очень серьезные деньги. Поэтому это должно стоять. Грузные отверстия. Мы все это выровняем, более-менее подровняем, чтобы это была крепица, на которую становится весь дом будет лицевая сторона дома она не стоит на фундаменте она стоит на, можно сказать, на мягкую почву то есть задняя сторона она стоит на очень жесткой почве поэтому задняя стенка она не имеет трещин повреждений лицевая сторона осевшая потому что когда была прогнившая крыша Вода начала поступать, а значит почва под домом начала смягчаться. То есть глина начала делать свою осадку, потому что если щебень совместно с глиной, перемешку была засыпана как фундамент, так после дождей глина начала размокать, и дом начал садиться миллиметр за миллиметром. Вот в чем главная проблема этого дома. В данный момент мы все разобрали, покопались вокруг дома, то есть вырели траншею. Внутри дома. Пойдем. Внутри дома вырели так же само траншею и отверстия в самых стенах. Как с этой стороны, так и с той стороны. сторона она стоит на твердой почве так как здесь как бы какая косогор, косогор. эта сторона была подсыпана я думаю что было сначала сделана терраса терраса потом все это засыпали отсевом так сказать крупными камнями вместе глина и потом только начали на этой платформе так сказать класть э -э, строить этот дом это мое предположение если мы вот сюда посмотрим вот смотрите один камень второй камень третий там четвертый то есть этот угол до этого была какая-то подпорная стена как я понимаю подпорная стенка и потом на этот же фундамент поставлен был дом вот эти камни, как бы стена выходит наружу, на ту сторону. То есть я это уже как бы исследовал, посмотрел. Вот это уже, так, так сказать, глинистая такая почва. Глинистая очень такая жесткая. И если ее не мочить водой, она как камень ее не удолбить. То есть хорошая почва. Здесь сейчас станет металлический квадрат. И будет затянуто, скажем, 6 арматур вовнутрь вовнутрь и залита бетоном бетон не мы будем заливать будут заливать бетонщики которые существуют в этом проекте вот посмотрите вот эта сторона она полностью как бы висит она не сильно укрепленная там все потрескалось там все не так как нужно все это я думаю что мы вот так возьмем просто и снесем Снизь все и построим все заново. Эту стенку можно оставить. Она ровненькая, она аккуратненькая, она еще не промоченная, так сказать, водой. Так стенка наклонена туда, она уже наклонилась, она уже как бабка старая. Она уже с палочкой. Вот она стоит, поддерживается нашими металлическими пластинами, которые вверху, вот видите, и идет внизу пластина. И Возможно, что за счет этой пластины еще стоит эта стена, вот. То есть мы ее разберем и заново построим. Зачем необходимы метки? Вот они стоят тут вот такие красненькие, красенькие. Там там обозначено даже точный уровень. Это приблизительно как бы сделано. То есть это уровень будет заполняться бетоном. Бетон будет подниматься по сами отметке. Поэтому здесь будет добротный фундамент. И я немножко попытаюсь рассказать, постараюсь рассказать о том, что будет здесь происходить. Я думаю, что где-то сантиметров 45 зальется бетон. Оставляется проем с этой стороны дополнительно сантиметров 30 я думаю. И в этот проем засыпаются камни, как два кулачка, как кулак, как разные камушки, для того чтобы создать хорошую дренажную систему. То есть вывод воды будет на эту сторону, она будет уходить туда, уходить туда. Вот для чего мы все это раздолбили. Корневая система, она проникла, проникла прямо в дом. То есть она просто подымала, она находила себе место и проникала в дом. То есть корневая система она, на самом деле опасная, э, чем, потому что она может подымать, она может э, разрушать. Конечно, такие корни нужно убирать. Мы, насколько это возможно, не будем уничтожать деревья, будем как-то обустраивать, обухаживать их, и они будут стоять на своем месте, то есть создавать определенную красоту. Вы спросите, не проще ли убрать стену и потом залить фундамент? Просто фундамент, а эту стену, которую я говорю, что нужно убирать. Не проще ли убрать и а потом по-новому залить? Ну, можете проще, но здесь немножко проблематично с архитектурой. Если мы скажем так уберем и архитектура и увидит, ну немножко проблематично. То есть таков проект сейчас. В общем, что я хочу сказать о том, как дали как все сделали. Все отлично. Единственное, что не учли, это вот целопар. Не засыпали песочек, не засыпали колечки, щебень. То есть не создана подушка, а вот как бы огромная подушка. Вот это как бы проблема единственная. Все остальное меня устраивает. Неважно, какой у вас дом, какая конструкция. Неважно, с чего он сделанный. С кирпича или с дерева. Или, допустим, с э, каких-либо других панельных э, материалов. Вы всегда можете предпринять такую же самую схему заливки бетона и даже если у вас дом скажем кирпичный или глиняный или панельный и вы залили такой фундамент как мы это сделали мы вы даже можете обложить камнем так как у нас порожек карниз так сказать вокруг дома появился 50 см. если у вас так сказать из чего-либо другого построен этот дом старый дом наружу вы можете обложить камнем просто габионным камнем на века. И все, это становится сразу новое помещение, новый дом. Углы, которые вместе с пластинами, мы уберем в конце, когда вот бетон застывает. Когда будем разбирать, это посмотрите в следующей серии, как мы разбираем половину первого этажа, и потом сразу снимаем конструкцию, вот эту металлическую, которая держала, связывала, так сказать, дом. И снимаем пластины, и начинаем. Разбирать дом. Вот такие дела, друзья, товарищи. Поэтому заходите к нам на сайт. Ставим лайки, пишем комментарии. Если даже кто-то там не умеет писать, пишите как есть. Самое главное, чтобы вы строили, чтобы вы умели зарабатывать деньги. Так снаружи у нас 50 сантиметровый карниз, а внутри дома полностью залитый бетон, полностью сделана стяжка. Стройте из камня.